Hey! ребят, чуваки! Ну что, заценили мое новое интро? Ага, крутое, да, конечно. Если заценили, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, как смогу, целую гору видео придумаю потом. Цените мое интро еще раз, если вам понравилось. Пошариться там, в общем, по всяким вкладочкам. Зайти в плейлисты, посмотреть вообще, что там есть, что там новые Видосики всякие, смотрите там плейлисты, заходите. В общем... А будет круто весело будем развивать канал предлагать идеи какие -нибудь. обязательно оценим запишем ролики видосики в общем все ребятки всем пока